Что? Что? Что? Не-не, как только этот монитор выйдет в массы, даст изменит. Этой щели больше не будет. Я бы сказал бы именно так, если бы это нельзя было повторить на мониторе 60 Гц. Давайте тестить. Прямо сейчас я поставил 60 Гц, и мы запускаем CSGO. Первый есть. Второй. Я вам сейчас говорю без шуток. Они здесь дольше на экране, на 60 герцах. Легче, без шуток легче. На 240 они быстрее бегают, на 360 они еще быстрее. 60 герц это что-то новое, но может быть вернуться. Ну реально легче. Ладно, это все я показываю вам для того, чтобы вы понимали, как это все работает. Я тоже, когда посмотрел тот ролик Гитлайта, немножечко не поверил, потому что эмоции были у Гитлайта прям настоящие. Но все-таки... Чутка это не так. Но, Асус, если вы бы хотели продавать свои мониторы, то ролики тлайта, мне кажется, это лучшее решение для вашей рекламной кампании. Обращайтесь. Что? Я вам говорю, даст изменят. Когда этот монитор войдет в массы, даст изменят, там не будет такой щели. Привет, я Шок. И сегодня у нас долгожданная посылочка. Монитора 360 Гц Его анонсировал Asus два месяца назад И я его максимально долго ждал Не просто потому что это монитор Быстрый, игровой, а из-за того что он Первый в мире с такой Большой герцовкой Чтобы понимали бы у меня сейчас 240, это много Но что сейчас будет на 360 Я без понятия, я либо разочаруюсь И пойму что я потратил 70 тысяч рублей Просто так, либо я его оставлю Он мне только что приехал и я уже готов вам много чего про него рассказать, но чуть позже. Ну, а сейчас давайте его распаковывать. Он сзади меня. На самом деле, я не понимаю некоторые момента этого монитора. Во-первых, эти ножки. Ну, зачем это вообще делать? Зачем они такие длинные? Почему нельзя позаимствовать Эту идею у своего конкурента Зови они, Их вообще там нет А что делать про игрокам Как в Бондику или Аункере Когда они в миллиметре от монитора это же невозможно У тебя мышка будет биться об стойке Это не совсем интересная история Ну и еще один момент Это почему нельзя позаимствовать у тех же Зови Идею с тем, что к тебе монитор прям приезжает Это же суперудобная тема Но монитор сам по себе на самом деле красивый Ну а задняя подсветка Это конечно рофл Я туда вообще ни разу жизни не посмотрел главное там светится и мое электричество хавает ну и плюс посмотрите как у меня обостроился коврик пока я двигал этот монитор тяжелый тяжелый но какая вам разница он же стоит у вас вы не, не качаетесь наверное с ним а сейчас я вам покажу то что случилось с этим монитором на следующее утро как только я его поставил вот так вот что это такое что это такое зато у меня есть звездное небо но у тебя есть <смех> это смешно, конечно. На прокачивал пока конечно, а себе прокачать не могу. Чтобы вас бы не пугать, это пиксели, которые появляются почему-то на экране, а он разогревается. Но такое не должно быть. Такое просто реально не должно быть. Этот монитор, который стоит 70 тысяч рублей. У меня так было на Samsung'е изогнутом. За 17 тысяч я его простил, потому что это за 17 тысяч 64 герца это простительно. Но... Когда ты покупаешь монитор за 70 тысяч, ну, ребят, ну, такое не должно быть вообще. И это не только у меня брак. Это было у GitLight а и у Импалы. Это у многих. Я попыщу это сказать, но, возможно, у всех. Вы только посмотрите на эту цифру. Это... Просто нечто 360 Она выглядит здесь супер неуместно Это какая-то неадекватная цифра Сейчас у меня самый мажорский какой-то столик 360 герц 240 и 120 Почему-то не 144 Samsung с тобой что-то не так Я запустил CSGO и сейчас будут первые эмоции я проверю, что сейчас включен 360 Да, у меня включен 360 герц Онлайн на Сабишоке 5400 А что так много? А, сегодня пятница Так, окей, все, давайте я захожу куда-то Давайте, не знаю, на ретейк Тянуть человек Так, все, у меня FPS 400 Окей, и сейчас я должен дернуться и понять, что Это монитор, который стоит 70 тысяч рублей И он 360 герц Эээ. Точно 360, 360 герц Ну смотрите, у меня в FPS сейчас 350, 300 Нет, какая-то плавность все-таки есть Плавность чутка добавилась То есть, да, да, есть изменения Но они настолько минимальны Господи, серьезно Я про... Зато я лучше вижу, как меня убивают, кстати Эмоции у меня пока что Будто процентов 10 Процентов 10 у меня... Все быстрее происходит Но я ждал большего на самом деле Так, смотрите, у нас FPS сейчас 500 Опять, у меня ничего не изменилось Разницы мало Разницы реально мало Три часа ночи И я пересел на свой Второй компьютер, который меня бесит Он <смех> выключается, когда хочет Может быть сейчас вырубится В общем, но почему я пересел? У меня на прошлом компьютере 1080Ti Это крутая видеокарта, да, но уже чуть-чуть прошло времени достаточно И она уже не вышка Сейчас я сижу на 2080Ti И на очень хорошем процессоре Сейчас я сравню, насколько... Я почувствую разницу, потому что, честно, я не верю в этот результат, который был у меня только что У меня там реально процентов 10 разницы Я сейчас запущу CSGO на этом пока. И если, опять же, ничего не изменится, то у меня будет вопрос Алло, ютуберы, вы как разница вообще видите? Ее же очень мало FPS 900, FPS 900, это в два раза больше моего прошлого компьютера Да нет, ну тут нет этого эффекта Опять же... Да не, я, я не знаю, ребят Процентов 10 Процентов 10, серьезно мне, мне грустно, потому что я ожидал эффекта Но его нет Я сейчас поставлю 240 обратно и посмотрю, что будет по разнице Я сейчас играю на 240 И могу сказать честно, разница есть Да, все-таки плавности той самой, которая была на 360, ее нет Я понимаю, когда, вот, к примеру, делаю такие вот движения Да, это правда но, это настолько мало, это настолько мало, но она есть. Да, да, да, когда ты поиграл на 360, есть ощущение того, что здесь что-то не так. У тебя что-то подлагивает. Хотя, говорить такое, когда такие цифры наверное, на графе, это... Как минимум грех Небольшая рекламная пауза Я сейчас на g-drop. И тут есть барабан О котором уже знают 99% зрителей этого ролика Нам падает бесплатно открытие кейса Красава И крутим его И нам сейчас падает Он 7 Кровавый спорт За 400 рублей Я могу прокрутить барабан Еще раз Мы вводим вот этот промокод и вы можете все его вести и бесплатно прокрутить кейс с барабаном два раза подряд. Два предмета в контракт нападает, и сейчас я пойду сделаю из этого контракта. И здесь нападает э, 2800. Окей, давайте откроем новый кейс осенние. где домашние задания 4 раза, 5 раз... Э, Пресс F и давайте один KSFD. Сейчас я попробую сегодня из этого всего контракт. И нападает складной нож, ручная роспись. Он очень хорош на самом деле. Он очень хорош. Я хочу забрать АК-47 Азимов в Поэтому прямо сейчас я э, делаю апгрейд на... Давайте 1.67 коэффициент. Здесь мы выигрываем. Отлично. Все, я могу его забирать спокойно. И уже прямо сейчас я забираю этот калаш и... Он придет мне через 5 минут. Ссылочка на джиждроп и промокод я оставлю в описании. Ну и чтобы полностью зафиксировать свое мнение про этот монитор, я решил поиграть в матчмэкинг. И это была моя самая большая ошибка в этом ролике. Ладно, на самом деле, не знаю, мне кажется, матчмакинг настолько в говне, что я не чувствовал разницу Я, я как будто играл на 240 на самом -то деле То есть никакого не было ощущения того, что у тебя 360 Наверное, это из-за матчмакинга Когда я играю на ретейкере, где 128-ой это разница есть То есть вот если я сейчас зайду и посмотрю, я почувствую разницу на 100%. 100% Да, да, игра плавнее Это ровно какой то игра просто плавнее Этот монитор появился только на этой неделе Сначала он был в Украине, но вот только вчера его привезли в Российскую Федерацию Некоторые контент-мейкеры уже купили эти мониторы, поэтому я их спросил Насколько он тебе зашел и советуешь ли ты его покупать? Um. Шок попросил мне рассказать вам про 360 Гц Я на самом деле не особо понимаю, как можно это все уместить в 40 секунд Но если вам интересно самый банальный, есть ли различия между 240 и 360, 500. да Не забывайте, что это все стоит дохера <diferen> Поэтому вопрос, надо ли вам вообще думать о покупке? Я думаю, что нет. Учитывая, что сам монитор от Asus, который как раз таки все и купили, то еще дерьмище. И вы это поймете, когда выпустят нормальные мониторы на 360 Гц. Всем привет! Я могу сказать, как владелец этого монитора, что он реально прикольный. Я дрочер очень сильно на герцовку, и разницу я вижу. Я впервые сижу на IPS-матрице, и мне очень нравится, но тут есть один небольшой минус. А До этого у меня был монитор 240 Гц и... Знаете, что 70 тысяч я наверное не переплачивал бы на 360 герц Это очень классно, да, разница видна и все такое Но знаете, это такая наверное пока что игрушка, которая да, приятно Но за это платить 70 тысяч, а то уже 75, он дорожает каждым днем Я бы не стал Поэтому если у вас есть 240 герц, IPS матрица, там G-Sync, все классно Можете оставаться на этом, 360 герц, я думаю, что пока что это реально только игрушка. Так вот, монитор у меня уже почти две недели, стоит ли его покупать? Определенно стоит, если у вас есть лишние 70 тысяч рублей. Просто сразу скажу, пацаны, что если у вас нет лишних денег, да, и вы играете на 60 герц, не надо рвать жопу, копить, да, и расстраиваться из-за того, что у вас не будет максимальной герцовки. 144 это тоже классно, намного лучше, чем 60, поэтому примерно так. Мони классно стоит своих денег Я пользуюсь этим монитором уже 24 часа И умею меня есть что сказать Давайте начнем с того, что без записи и стриминга он намного лучше Все-таки железо, когда мало нагрузки Он отрабатывает очень хорошо Так что мои 10%, которые добавлялись от 240 Они превратились в 15% Стало еще плавнее Если говорить про другое О том, нужно ли он такой сейчас или нет Это спорный момент Потому что он вышел на рынок только вчера И вы понимаете, что сейчас будет вариться на рынке Это будет очень интересная История, потому что ни Зови Ни... А кто еще по мониторам? Не, на самом деле я жду только Зови Потому что... А кто еще по мониторам? Asus и Зови это только единственные Большие игроки в этом... Сегменте. Я бы посоветовал бы подождать И посмотреть вообще за рынком Что сделает Зови со своим откликом 0.5 Мне очень интересно посмотреть Потому что мы сейчас все играем на отклике от миллисекунда И в два раза лучше, что будет твориться Я без понятия, поэтому остается только ждать Сразу отвечу на вопросы Если у меня 60 Гц обновляется на ТТ-360 Понятное дело, да Если у тебя 144, да Но если у тебя 240, тут уже спорный момент Я бы не стал бы спешить Я бы остался на 240 Если я не был бы блогером, я бы, бы не покупал А если? Если у вас ниже 240, то смело можете засматриваться, рассматривать эту покупку, если же бюджета хватает. Если он ограничен, то пожалуйста, возьмите 240, Зови, он стоит 35. Ну и понятное дело, если у вас у 4 Гц, то вам очень сильно будет нравиться картинка на 360, она реально станет плавнее в два раза. Я бы даже посмотрел бы на эмоции человека, который впервые на 360 сидит. Ну а с тобой был я, Шок. Не забудь подписаться на этот канал, если ты тут впервые, нас совсем уже скоро 4 миллиона. И спокойной тебе ночи.